Друзья, всем привет! В этом видео рассмотрим с вами три потенциально сильных фундаментальных проекта, которые я считаю для инвестирования на долгосрок или при хороших сильных коррекциях стоит скорее всего покупать. Ну и по крайней мере это будет разумным решением и обязательно посмотрим по каким ценам данные активы покупать. Также быстренько разберем, что происходит по рынку. Обязательно сейчас взглянем на биткоин, как ни крути, если он не является там супер фундаментальным, супер каким-то быстрым, супер выгодным там, для каких-то переводов или транзакций, все равно биткоин является активом номер один. Он выбран инвесторами, людьми, сообществом, он первый. И как ни крути, хочется нам или не хочется, от него пляшет весь рынок. Куда идет биткоин, туда идут и альткоины кому это интересно друзья присаживаемся поехали перед тем как начать рекомендую подписаться мой телеграм-канал информацию актуальную я сначала даю сюда а потом уже все транслирую на youtube поэтому подписывайтесь друзья буду рад видеть каждого итак друзья мнение по рынку да давайте глянем с точки зрения на биткоин здесь абсолютная сейчас неопределенность у нас есть вот нарисованы две вершины, которые да, которая может, в принципе, сигнализировать о развороте тренда. Также сейчас мы можем увидеть хороший такой, как его называют, бычий треугольник. Почему бычий? Потому что он падающий. То есть падающие треугольники, да, которые идут вниз, в принципе, с большей вероятностью они пробиваются вверх, поэтому и называют бычий. И может у нас есть все шансы еще увидеть цену биткоина 53 54 к примеру и там уже если вы застряли там в альткоинах монетки тоже подрастут и здесь вы сможете пересмотреть свою позицию если же по продавцы продавят и с этой фигуры мы увидим низ как раз отработка этой фигуры будет приходиться на линию тренда и вот эту линию поддержки 38 район 40 тысяч Откуда я жду все равно а скок хотя бы 1053 55 И я думаю, если уже и застряли вот здесь, кто набирал наверхах, то хоть как минимум вот эти значения мы должны либо вот отсюда мы уйдем, либо уже здесь поболтаемся и отсюда уйдем. И как минимум, надеюсь, что дадут... Возможность или выйти с рынка на совсем Или уже здесь пересматривать позиции И более-менее, я думаю, будет понятно Будет у нас продолжение роста Или это уже завершающий цикл, фаза да, И мы будем идти постоянно ниже да, Спускаться где-то туда Переходить, в общем, простыми словами Медвежью фазу Так вот, как бы там ни было Давайте посмотрим на три фундаментально сильные проекты, Которые считают и на падающем рынке И на растущем рынке как минимум мне вот, лично не страшно их покупать. Ну и начнем мы естественно с проекта номер один. Это Polkadot, сильнейшая технология, да вы сейчас знаете. Идут парачейны. сейчас у них как раз 5 парочейных запустились в сети. У них идет движуха в Твиттере, здесь уже миллион фолловеров, то есть это огромное сообщество. Целый, здесь, целый день здесь празднуют, ну и идут разговоры о том, как запустились парачейны. Планы на будущее. Ну и в общем сеть, эта Polkadot развивается очень хорошо. То есть вкратце, кто не знает, это целая экосистема. Да, И вот эти кружочки парачейны, как настройки, здесь будут различные проекты, за которые мы голосуем. У меня куча видео есть про Polkadot, про парачейны, куда мы вносим свои доты, получаем награды в различных проектах. И вот эти сети, вы видите, это парачейны будут взаимодействовать с друг в дружках. То есть они построены на разных блокчейнах даже до этого, но внутри системы, экосистемы будут проекты, которые позволяют приводить ликвидность, денежную массу, в том числе BTC, сюда, в экосистему Polkadota и делать здесь интернет нового поколения, Web3.0, поэтому Polkadot у меня стоит на первых месте по фундаментальным аспектам. Если мы взглянем на график, здесь, видите, то, что запущено там 5 парачейном, вроде новости суперские, цена не реагирует никак. Он даже выпал с первой десятки CoinMarketCap. Видите, у него был high 55 долларов. Сейчас мы находимся на отметке 25 долларов. Сейчас он находится в таком треугольничке, и выход из него может быть как и вниз, так и вверх. Да? Это фигура неопределенности, в принципе. Так вот, если биткоин выйдет туда к 1053, то Polkadot, естественно, тоже выйдет вверх. И в районе там 35, я думаю, 40 долларов мы его еще сможем увидеть. Если кто там понабирал по этим ценовым значениям, вам будет возможность там пересмотреть позиции свои для выхода. Или же фиксации прибыли, если вы с этих значений будете покупать. То есть район, вот, в принципе, 24 доллара, или если мы еще вот здесь кольнем, сюда к трендовой, где-то в район 20, ложный там пробой, да, я думаю, здесь будет тоже хороший откуп. И все-таки мы вернемся к 30, к 40, где, я думаю, наши позиции можно будет там либо фиксировать, либо пересматривать, куда дальше будет идти рынок. Теперь, что касается в долгосрочной перспективе. Да? То есть если рынок, мы предполагаем, еще не закончился там, в бычьей фазе, да? но маркетмейкер, манипулятор все уже делает для того, сейчас и максимальный страх, и люди максимально боятся покупать, намекая нам на то, что типа уже настала медвежья фаза. Это может быть как и ловушка, чтобы сделать финальную какую-то кульминационную волну роста, которая от этих значений любой актив еще какой-то Х2, там, Х3 может сделать. Тот же Палькодот, если вернется к 55, это уже вам x 2 да? Сейчас 25 цена. Поэтому, если брать в этих точках, то, в принципе, на какие-то 30% вот в портфеле можно попробовать взять позиции. И даже если мы провалимся, еще раз говорю, я думаю, все равно будет какой-то отскок, и там уже можно пересмотреть свои позиции. Для долгосрочной покупки Палькодота, которые цены приемлемые, я вижу, для себя, Ребят, первая цена – это район 10 и вот 12 долларов. Вот здесь я готов еще на 30% от портфеля покупать. И последняя цена, если у нас будет сильная медвежья фаза, да, если мы уже будем видеть неблагоприятный рынок, то вполне вероятно я жду только ДОТ даже в район 2 4 доллара вы сейчас будете смеяться что ты там несешь какой до 24 доллара такого никогда не будет если не будет хорошо вы правы значит то которую я наберу там 30 здесь процентов 30 здесь вот это у меня будет вся позиция до да? средняя ценой там где-то в 15 долларов но если сюда еще провалится еще на 40 процентов от портфеля когда я докуплю полка дот там по 2 доллара к примеру то у меня средняя цена уже получится долларов 10 и и в следующей волне роста я жду полкодот минимум там по 100 долларов, а может еще и в этом цикле мы увидим по 100 долларов, а может и 200. И это будет от цены как раз те 10-20x, которые я жду именно от этого проекта. И те, кто не верит, что, к примеру, цена может упасть при сильном медвежьем рынке до 2-4 долларов, я хочу вам сказать и освежить память что, например, от этого хая это всего лишь, ну, не всего лишь, это много, да, 95% падения. 95%. И что это действительно реальность и может быть, давайте перейдем на эфириум, которого пол триллиона там капитализация, и который актив является очень сильным, да, он идет на втором месте после биткоина, и вот смотрите, у него был хай в феврале 2018 года, 1400 долларов. И отсюда, если мы опустим на дно, которого была цена 80 долларов, то вы увидите, что это и есть как раз эти 95% коррекции. То есть, ребят, если 95% коррекции откорректировался эфир, то почему не может откорректироваться 95% полькодот на сильном медвежьем рынке? Может, может, очень легко. И вот по этой цене я не буду печалиться, а я буду с удовольствием такие проекты набирать по возможности, конечно же, ну и смотреть по своим финансам. На свободные деньги я с радостью буду выкупать вот эту всю историю. Потому что вот здесь кто наберет и на отскоке, если не продадут, либо не поставят, там без убыток стоп, а будут надеяться на 150 с текущего цикла, а рынок развернется, да, и мы уже идем в медвежью фазу и пойдем сюда, то естественно вот все люди, кто брал по 50, а там по 40, здесь по 25 возьмут. Вот здесь они уже будут очень сильно расстроены и будут очень бояться покупать. А если найдутся смельчаки, на последнее там купят, а рынок еще сюда больше провалится, так вот это будет полная кульминация, полная жопа, так сказать. И люди здесь... Просто вот как раз по этим ценам и меньше всего будет покупать. Потому что это будет полное расстройство, разочарование в проекте, в рынке и всем остальном. И нас может здесь колбасить, я не знаю, там рынок в принципе меняется. Он медвежий может быть как полгода, так и два года. И представьте, здесь будет колбасятина такая два года. От двух до 4 долларов. Вы купили по три, он сходил на 4, вы не продали, он упал опять на 2 доллара. Опять 50% вы потеряли. И вот здесь может колбасить год-полтора, что вы просто все продадите, плюните на это все и выйдете. А вот это и будет самая офигенная позиция для набора. И потом уже выстрела, потому что когда полкодот, экосистема вся, она заработает, все поращения развернутся. А там они могут принять как минимум свое колесо около 100 проектов. И вот эта машина, она заведется в принципе как и эфириум. И полкадот в районе 100-200 долларов, это никакая фантастика. Это вполне реальные разумные цены, по которым я жду в этого проекта. Поэтому, друзья, как вам действовать, покупать или не покупать, и по каким ценам, вы решайте сами, конечно. Но свою стратегию я вам, в принципе, сказал. По полкодоту все, что я беру сейчас, я беру на долгосрок, на 2 года, и 50% от портфеля полкодотовских монет я отправляю в парачейн. Я голосую за проекты, у меня полно видео, еще раз повторюсь, на канале, за которые мне будут приходить халявные токены, если они будут приходить. По хорошей цене и отбивать мне в долларах полкодот. Я буду их сразу продавать. А если нет, я буду их тоже холдить. И полкадот мне возвращается через два года. И остальное, все, что ниже падает, я буду только с радостью докупать. А не нервничать и расстраиваться. Потому что вот это все офигительные скидки. Сейчас вы не покупаете а, хаи. Сейчас вот если вы купите полкадот, вы покупаете 55% скидку. Если сюда провалится 60%, здесь уже скидка будет 80%. И здесь уже 95%, ну максимально что там может 97% быть. Потому что все что ниже, там 99%, ну скам. Я не думаю, что полкодот это скам. И я думаю, любой медвежий рынок он пережить должен. Как и следующие два проекта, которые мы переходим. Итак, друзья, здесь уже будем побыстрее. На примере Polkadot я показал, как это все работает. Второй проект – это тоже интернет-блокчейн. Это Космос, где вы можете строить децентрализованные приложения, биржи выпускать. Он также дает возможность связываться с блокчейнами друг с дружкой и работать между собой, обмениваться данными, ликвидностями. То есть, в принципе, схожая система, как и Polkadot. И здесь тоже строится очень много приложений. И я считаю, этот проект – Космос – он тоже очень и очень перспективный, тем более цена у него 22 доллара, рейтинг 32 и рыночная капитализация 5 миллиардов. То есть расти ему есть куда, даже если мы размернемся вниз, сейчас посмотрим на график, то в следующем быщем цикле, я думаю, космос тоже будет давать отличный профит. Твиттер у них тоже неплохой. Все новости, все постоянно публикуется, за ними следят хорошие медийные личности, как в сфере бизнеса, так и блокчейна, поэтому 274 тысячи подписчиков, тоже немало, за четверть миллиона. В общем, проект тоже достойный, давайте переходить на график. Итак, по космосу у меня тоже отмечено. Здесь вот сейчас по рыночным ценам это 55% скидки. И здесь около трендовый, если биткоин провалится на 40-38, я думаю, космос 16-15 вот где-то может потрогать. Поэтому здесь она тоже там 30% от выделенных на космос. Можно взять с расчетом, что вдруг у нас бычий рынок не закончился, и он вернется к хайям, а это x 2 У него хаи было 44 доллара. И космос, я вижу, тоже как минимум по 100 долларов. Если не в этом, то в следующем бычьем цикле. Поэтому здесь, если берем на чуть-чуть, здесь тоже там добавляем. Если у нас идет так скок, и здесь мы уже можем там фиксировать какую-то часть прибыль, либо смотреть по рынку, куда он будет идти. И если у нас наступает там подтверждение, мы видим, что мы переходим в медвежью фазу, рынки валятся, то вот эти две зоны, которые я выделил, тоже хорошие зоны для покупки именно в долгосрок проекта «Космос». Это будет 80% скидочки, а это будет 95%. То есть, видите, цена в районе 7-9 долларов на какую то часть портфеля. И вот здесь уже, если провалимся ниже, от 2%. Тоже до 4, в принципе, как цена полка Дота, я тоже жду. Здесь с удовольствием буду покупать. И потенциал, я вам сказал, как минимум вернуться к хайям 44 доллара. От текущих это 2 икса. Если отсюда мы наберем позицию, да, и средняя цена у нас будет в районе 5 долларов, то Космос, если в следующем бычьем забеге возьмет полтинник, это будет x 10. Возьмет соточку 100 долларов, что я тоже, в принципе, не сомневаюсь в долгосрочной перспективе. Это будет вам как раз 20 иксов. Поэтому рекомендую следить за этим проектом, за ценами. Свою стратегию я вам показал. Ну и третий проект – это NER Protocol. Тоже быстро масштабируемый блокчейн, на котором строится много в э, приложении приложений DeFi. есть у него свой кошелек, которым я показал, как скачивать, как установить и показал, как на, на Refinance можно э, под 100-110 годовых можно было стайкать и получать вознаграждение в других монетах. Вот так вот выглядит кошелек NER. Вы можете здесь застайкать под 11, по-моему, годовых. А на Refinance, вот видите, я недавно продал полностью по 11.50 и вышел с NER. Слава богу, он дал такую возможность выраст на падающем рынке. И я здесь на Refinance Aurora в NER и парас в NER. Здесь апы были больше, здесь больше 120%, здесь тоже было где-то до 200. Вот эти монеты слева, что вы видите, мне накапали, я их благополучно продал. Если перейти к графику, на NERP protocol, я и в чате давал рекомендации, я вот покупал его по 7, потом часть я продал вот по 12.50, когда у него был рост, и половину я отправил в стейкинг, да, на refinance. И когда вот это был пролив, видите, у него пош... на 6.40, 6.20, у него хорошая поддержка, оттолкнулся очень хорошо, вот в 11.50 я продал все, вытянул из стейкинга и продал. Сейчас уже цена, видите, 8.30, но она не такая приемлемая, которую хотелось бы свидеть. Конечно, чтобы я знал, что такой фитиль будет, палка, и выставить лимитный ордер на продажу, то можно было бы вообще иксануть хорошо. Но ну, ничего, взял свои 70%, плюс с теми токенами, которые мне нафармились, получилось около сотни, если брать долларом, эквивалентов. Ну, 100% я имею в виду. И здесь, друзья, смотрите, по PANIR, здесь скидка чуть меньше, сейчас 40%, потому что он на падающем рынке хорошо он дал рост. Здесь вот будет скидка 50%, по 6.20, смотрю, его откупает. Я думаю, если цена сюда придет еще то мы увидим какой-то обратно же отскок. Либо в район 11, либо если бычий рынок продолжится, NER вполне, я жду, может и до 20 долларов дойти. Если не в этом бычьем цикле, то в следующем по NER, я думаю, 20 долларов мы как минимум увидим. И NER я готов покупать. Вот здесь я куплю на часть обратно. Я же говорю, если мы опустимся, я поставил ордер по 6.30. Если мы опускаемся... Это когда биткоин 3840 40 если заденет, проколит, и я думаю, все равно будет отскок какой-то биткоина, то вот и НЕР тоже отскочит район 8-9, может там и выше. И я буду думать, фиксировать ли полностью, смотреть на рынок, либо сидеть в позиции и ждать более высоких значений. Если будет негативный сценарий, и мы пробиваем вот эти 6 поддержку, естественно, НЕР пойдет со всем рынком вниз. И вот первая цена, по которой я буду ждать, это цена от которой произошел этот сумасшедший рост это цена доллар 50 и 220 это приемлемая хорошая цена где можно набирать нер на какую-то часть портфеля и 95 90 процентов уже скидки да, когда у нас будет супер медвежий рынок супер все плохо то цена 50 центов и доллар нер я буду по возможности откупать с руками и ногами как раз в той точке где люди будут думать что крипта обратно все фигня пирамида лохотрон все пропало и вот здесь значит будем покупать потому что вот вот эти значения может быть как раз вот эта колбасятина она может продлиться там как полугода да вот это дно можете полтора можете два то есть значения цены я думаю вы тоже увидели свое мнение по NER протоколу я тоже вам сказал. Вот такие, друзья, у меня три проекта на сегодня. Какое ваше мнение о Polkadot, Cosmos, NER? Считаете ли вы достойными их покупать на долгосрок или нет? Держите ли их вообще в портфеле нет? Участвуйте, может, по парачейнах Polkadot. Буду рад почитать в комментариях. Не забывайте подписываться на YouTube канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.